Доброе утро! Выгляни на улицу. Солнце видишь? Радуйся ему. Оно светит для тебя. Для того, чтобы тебе было тепло и комфортно. Птички начинают петь именно для тебя, чтобы у тебя поднималось настроение. Радуйся приятной погоде и увидишь, как настроение улучшится. Ищи позитив в каждом моменте, в каждой секунде. Жизнь прекрасна.